Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет выпуск, посвященный Панаме, а точнее Атлантической стороне Панамы э, до прохождения Панамского канала со стороны Атлантики в Тихий океан. Э, мы стоим сейчас на карантине в Линтон-Бэй, поэтому давайте я вам сейчас расскажу о том, что такое Панама, немножечко истории Панамы и, собственно, о нашем карантине, о том, что мы делаем и как наши проходят бу... будни. Ну что, друзья? А теперь давайте я вам расскажу немножечко, собственно, о Панаме, которая находится вот здесь между Северной Америкой и Южной Америкой. То есть вот на этом перешейке находится Панама-Сити и Панамский канал. Но давайте об этом немножечко детальнее. Итак, площадь Панамы 78 200 квадратных километров, что делает Панаму 116-й страной в мире по ее размеру. Теперь население 4 250 000 человек по статистике 2020 года. Большинство людей являются католиками, 85%, что около 20% протестантами и остальные религии, вот в общем не считаются. Короче, Латинская Америка. Язык в Панаме испанский. Французским языком владеют 18% населения, английским 14%. Большинство населения Панамы владеет двумя и более иностранными языками. Если с севера, там, США, с Аляски, можно проехать через все штаты и доехать до Панамы, то э, и от Ушваи можно доехать прямо до севера, то вот эта часть, которая юг э, Панамы и север Колумбии, Совершенно не покрыто дорогами. Здесь непроходимые джунгли. И переехать можно только отсюда, сюда, а паромом. Наземного транспорта нет и власти не, хотят... власти не хотят решать этот вопрос. Это связано с наркотрафиком из Колумбии. Они хотят, чтобы это было сложно и не позволяют сделать это простым решением. <соценно> <соценно> а, страной управляет президент, то есть это это республика с президентской формой правления законодательный орган 71 депутат который выбирается на срок до пяти лет панама расположена в центральной части это центральная америка с севера коста-рика с юга колумбия в 1513 году Васко Ньюнис де Бальбоа первый человек, первый европеец, который перешел перешеек с Атлантического океана на Тихий и первый европеец, который увидел Пасифик. Поэтому валюта Панамы Бальбоа названа в честь э, Васко Ньюниса де Бальбоа и э, курс американского доллара к панамскому Бальбоа один к одному. В 1879 году французская фирма начала строительство канала и обанкротились они в 1889 году. И только в 1914 году правительством США был достроен канал, это было во времена правления Джорджа Вашингтона. С того момента э, Панама принадлежала, Панамский канал был под управлением Соединенных Штатов Америки, а так как в середине 20 века Панаму разрывали военные перевороты просто на куски, то в 1989 году США начали военную операцию против Панамы и установили свой президент и установили своего или проамериканского президента во главе Панамы. Насколько мне рассказали местные жители, сейчас Панама платит 25% от прибыли Панамского канала в бюджет Соединенных Штатов Америки. Ну вот, наверное, все то, что касается истории Панамы. А теперь давайте посмотрим то, чем мы здесь занимаемся. У нас утро, и пришло время завтракать. Кому ты пишешь? Своей первой учительнице по-английскому. Где ты ее нашла? В инстаграме. Да, Вообще что-то невероятное, нашла. да. Это мой самый любимый педагог, один из э, самых главных учителей в жизни, который научил меня английскому и всему, и учить литературу, и читать ты, литературу. Ты в школе учила Да, английский. в школе учил английский. Это невероятная учительница, которая просто самая была мощная тогда, и мне крайне. Обижала повезло. тебя? Обижала? Я слезы лила, но была вообще в восторге но и гри... в счастье. Но всегда. грызла гранит? Да, да. Это один из тех невероятных педагогов, Валентина Васильевна. Просто one love. Такс, а тут у нас жареный салат оливье. ничего. Нет, не подсматривай, не забирай энергию из моей еды. Ну ладно, я сейчас покажу свою. Вот мой жареный оливье. Но это еще не все. У нас здесь есть колбаска. Потом у нас есть тут лужанинка. Вот там вот ракеты уходят в море. Но мы отвлеклись, не об этом речь. И у нас есть вот такие самодельные булочки и куча всяких джемов. Ну джемы я не ем, а вот все остальное я с удовольствием ем. Кстати, чтобы вы понимали, йогурты вверх ногами. Вот это вот так вот они стоят верхушка уже я не знаю кто это придумал но это был абсолютно не гениальный человек это же кошмар то есть вам нужно в тонкое горлышко и выковыривать оттуда йогурт что, ну куда что делся? А я он не был, знаю он, он там... где-то наверное в каюте в спрятан саша выходи сова медведь пришел выманиваем приятного аппетита приятно, приятно. наш фуд -трак. И мы идем все туда шопиться, Привез нам овощей, фруктов. И что-то в холодильнике. Тут уже народ сбежался, мы вовремя пришли. Сейчас нам достанется все самое свеженькое. Смотрим, что там. Что у с пакетом <свят> <свят> яйца. Мы так их ждали. <свят> У нас закончились Но, яйца. <свят> а тут все свежее, красивое. А, а, а, и... Давай, да. Выключай. Ну, да. Сережа готов. Вот <свят> это то, что мы отобрали. Нам сейчас надо это все засчитать. <свят> <свят> движуха, движуха. Мы налетели и все успели взять, что хотели. Самый первый, да. Зелень, кстати, под была. Ну вот хорошо, что успели. Ну возьмем еще. Понятно. Сережа готов. Вот это то, что мы отобрали. Нам сейчас надо это все засчитать. И движуха, движуха. Donc, première, Après banane. un chantier de oh, Simon, il y avait une 12 000 euh, <rire> d'amendes voilà. par terre, voilà. des rebuts <rire> donnés par Philippe Blanc. y a quelqu'un lui a filé les rebuts. C'est le et le douanier était d'accord. <rire> Короче, мы жутко довольны У нас куча всего Мы вовремя пришли Первые ну что? Сложно сказать, насколько Мука но... есть Яйца есть, даже можно У нас бьёшь, много всего очень вкусного, неожиданного, зеленого И мне кажется, многие, и много врагов мы себе нажили. Потому что мы скупили все. Мы скупили все, они стояли, обсуждали, что там всего было по чуть-чуть, а мы нахапали, короче. Да, да. Что первый стал, того и Подожди, ну а как вот один пучок базилика его как поделить? Там тетечка другая, тоже урвала и базилик. И Монинг Глори целые пакованы. Угу. Я очень люблю Монинг но он нам не достала, Саня нам в следующий раз надо. Ну да, потому что там надо было купила. клювом не щелкать вообще ни минуты. <смеш> как только открылись три да, двери, это. Да. да, причем меня даже. Я как встала в очередь за немцами, они там что-то выбирали, чуть-чуть там два огурчика. Да, две, две этих капусты зеленый брокколи. И они вроде начали отходить, место освободилось. Очевидно, что я там стою. И тетенька местная такая, она немножко выгоревшая. Она такая раз! Вот да, в эту свободную да, да. щель, я бы сказала. И, и давай, и давай Я напомню. также, я там помидоры выбирала, меня дамочка другая. Такая, тоже хотела выбирать самые красные помидоры, но самые красные помидоры должны быть мои. В общем, я думаю, что они все э, теперь поняли, что надо быть активнее раньше, быстрее, как мы. Поэтому у нас два пакета аж за 70 долларов прекрасных. Еще вот Больше есть, еще вот у меня тут. овощи, тут еще белок. белок. Рыба и курица. Я хочу посмотреть как там гадко Уф, прямо аж выходить не хочется вот, ага. а -а -а. мерзость как неприятно пару минут назад у нас отключился весь интернет и мы думали что начали ругаться что блин что это такое почему он отключился ну ничего, сейчас у нас отключилось и электричество, так что... Outfits outfits что, включилось, запустилось, да? О, опять запустилось. То есть у нас очень легко определить, у нас тут кондиционеры. И вот оно, когда работает, электричество есть, а потом... И все. Видимо, гроза проходит. А может быть, знаешь что? Может быть, молния одна лупит и тушит, а вторая лупит и зажигает. Что эта жуткая туча прошла. Но посмотрите, небо сейчас все затянуто. И вот там вот идет еще один такой фронт. То есть он, грубо говоря, проходит вот здесь. То есть хорошо, что вот эту часть он не сильно цепляет, потому что здесь есть холмики, и все-таки немножечко вся погода уходит в сторону. Но когда идет что-то действительно большое, ему по барабану. Оно просто валит, валит, валит, валит. Э, интернета у нас по-прежнему нет, ну и электричество которая запустилась, мы посмотрели. она упала до 100 132 вольт. Мы решили отключиться полностью от берегового питания на всякий случай. Вот ребята рыбу ловят. У них такая большая сетка. Она ее сейчас красиво так будет бросать. Прямо я найдет, где эта рыба. Вот. Ну, куча рыбок маленьких-маленьких-маленьких на них так я понимаю для наживок да наверное, это таких горе случилось у нас перестал работать людогенератор но внимание я его разобрал побил его немножечко и этот холодильник похоже начал что-то там делать Короче, я не знаю, кто-то пока работает. Эй, блин. Но без альда нам вообще никак нельзя. Вообще никак нельзя. Скажите, а выглядит, как будто вы готовите какой-то вку вкусный напиток. Ты знаешь, вот я каждый раз, когда открываю ром... Со льдом вышел, Вот я каждый раз, когда вот это делаю, вот так. Вот так. У вот. не знаешь какое ощущение? Да, понимаю. Знаешь, какое? Ну, я не на лодке, на яхте. Ананасы, которые никто не жрет. Фу, гадость, уже заедет. У тебя ананасы уже вот где стоят. Но а нам сейчас подогнали ром. А только что, кстати, приехал такой чувачок, рыбак, и сказал, что за досы долларов он нам продаст одну бутейо абуэлы. Абуэла, кстати, это дедушка, абуэла это бабушка. А, так вот, вот это вот э, дедушкин ром. Вот так у них по их версии выглядит дедушка. Такой колонизаторский. Ну ладно. Панама же все-таки, да. американская страна. Кстати, валюта доллар. Э, валюта доллар, кстати. И у них же Бальбоа, местная валюта, она один к одному. Один до... американский доллар, один доллар э, панамский. Вот. Там Короче, удобно считать. очень удобно считать. И вот сейчас мы будем... Пить вот этот вкусный напиток кон-кока-кола кон-кока-кола кон-кока-кола два для уже то да не пей его это для пахнет очень приятно дедушкой но мы дедушкой меня чуть больше я люблю не крепкий а вот, вы понимаете, как удобно, когда на лодке есть ледогенератор, на яхте есть ледогенератор. Я уже много раз эту шутку шутил по поводу того, что лодка становится яхтой, когда на нее покупают ледогенератор. И вот этот момент таки настал. Да, еще у нас есть для страждущих. Вино с пакетика. Молоко. Молоко. Да, они почему-то красного цвета делают, не знаю почему. Красное молоко. Написано молоко, а из-под коровка барне виньон. Ну а как же еще? Коровы уже не могут давать. Ой, блед. класс. как хочешь. Ну я так понимаю, что это вино прекрасное с пакета можно пить только со стаканов. Не с бокалов. Думаю, да. Не с бокалов. Хотя, не, надо сказать, кстати, вот я что. Оно нормальное вино? Вполне. Нормальный столовняк абсолютно нейтрального вкуса, без всяких сивушных привкусов того прочего. Очень прилично. Крепленое карбидом. Возможно, не исключено. Прошу вас. Спасибо. Все, друзья, у нас вечер начинается. М? Попробуй ты первый. Ответы ты из моего кубка. Да, да, да. Слушай, у нас тут погода говно. А мне нравится. Такая, а тебе нравится, когда вот это вот перхоть капает на голову? А, нет, перхоть не нравится, но зато очень не жарко. Зато идешь, вот как-то не жарко, я в рубашке иду, команду. Но зато с короткими ногами. А-ля Короче, мы сейчас идем заказывать еду а, здесь в местный ресторан, только вы не пугайтесь то, как он выглядит, еда, кстати, очень качественная, у дядечки было, где у него, во Флориде, много в Флориде, много Флориде ресторанов? да, во Флориде, ресторан у него было. Короче, делает просто офигенную еду, несмотря на то, как это все выглядит. Выглядит странно, когда первый раз мы туда пришли, мы немножко так это, ну, а, как бы это помягче сказать, удивились, вот были впечатлены. Да-да. Но когда он вынес еду, она оказалась реально крутой. Ну вот сейчас посмотрим, что нам приготовит. Ну, причем, вот дядечка странный. То есть у него все это настроение. Вот он первый раз нам приготовил шикарную еду. Рыбка, red снайпер, была прямо вот она таяла во рту. И он еще делает бургеры из мяса, которое коптит сам. Он берет тонкое мясо, его коптит и потом это мясо использует в бутербродах. Получается шикарно. То есть, когда, вот хоро хорошо, когда хорошо получается, хорошо, а когда плохо, плохо. Поэтому никаких гарантий. В следующий раз мы пришли туда же. Что вы думаете? Никаких гарантий. Все же ожидали, что будет так же круто, как в прошлый раз, а получилось, ну, прямо говно. Пришлось есть сухари. Но зато в другие разы он реабилитировался. Короче, идем сейчас и будем это пробовать. Вот, короче, мы сейчас заказываем, вот, наверное, какой-то чизбургер. Бургер-бургер! Да. И что, мы заказали два рома? Да, ну сказали, что ром не с собой. Ром не с собой. Короче, он вот... круто выглядит. Да, а вот есть еще санитайзер. Хочешь, можем бухнуть? Ну да, 70 градусов. Нормально. Может размешать его. Это просто спирт. А это вот так вот ты, когда такая штука у тебя ну, вот. Ты его ставишь. И поехал. Спецсигналы. А про карточки здесь никто ничего не знает. Все карточки, которые здесь принимают, только визитные карточки. из прошлой жизни. И то так, чтобы просто было понятно, с кем связаться. да, да. Только кэш. А вот наша Синисера. Синисера. По испански Синисера это пепельница. Ну что, давай. Рон Кенко, favor, сидьер. <laughs> да. <laughs> он делает, о господи. Ну он такой делает, Ром, уверенный. Уже у Гандоница. да да да Мы, кстати, делаем раза два слабее. Да. А вот, кстати, можно купить выгоревшие DVD, например. Меня зовут Хан. Нормально видел название? Мином Хан. Это я думаю, какая-то локализация. Меня зовут. Зовите меня папа. Да. Ну что, давай пристрастимся к алкоголю. Саша, ты куришь? Да, папа. Папа, конпискадо. Папа это картошка. Вообще. Можно заниматься вечером. А вот вечером можно заниматься этим. Сейчас. Подучай, а можно у вас еще По Пару больших попкорных. Я вам сейчас свет зажгу. <сíк> <сíк> <сíк> Глаза выезд. У нас здесь проектор. деночка Сегодня у нас такой репертуар. Страшненький. Ну что друзья вот и подошел к концу наш очередной выпуск а завтра то число когда у нас заканчивается карантин в панаме и перезвонили из марины сказали что Сегодня они уже получили бумажечку, которая говорит о том, что мы совершенно свободны и можем дальше заниматься оформлением. Но об этом мы уже будем вам рассказывать позже. А теперь мы поснимали немножечко с дрона Линтон Бэй. И я предлагаю вам включить музычку и насладиться красивыми видами с дрона. А на этом выпуск наш подошел к концу. Поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Проверьте обязательно подписку. Проверьте обязательно колокольчик. И жду от вас комментов, буду рад общению. До скорых встреч, пока!